Башня молчания. Зароастрицы считали, что тело нечисто и потому не должно загрязнять землю после смерти. Таким образом, захоронение или кремация были неприемлемы. Вместо этого тело относили на башню молчания, обычно на горном плато, и оставляли на волю животных и стихий. Когда же оставались одни кости, их уничтожали специальным раствором. Могилы на деревьях. Племена во многих частях света считают, что избавиться от мертвого тела лучше не закопав его в землю, а разместив высоко на дереве. Жители Австралии, Юго-Запада Америки, Британской Колумбии и Сибири хоронили людей на деревьях. Для этого труп оборачивали в ткань и подвешивали высоко в ветвях. Погребальные лодки викингов. Викинги жили и умирали в море, буквально. После смерти богатых викингов их тела помещались на лодке с едой, драгоценностями, оружием и даже иногда со слугами и животными. Затем лодки либо закапывали, либо отправляли в открытое море. Тибетские похороны в небе. Вместо того, чтобы пытаться хоронить умерших в каменистом грунте или скалах, некоторые тибетцы относят умерших на вершину горы и предоставляют их птицам. Болото-могилы. Многие путники исчезали в туманных болотах Северной Европы, но некоторые тела в тех болотах были похоронены специально. К счастью, археологов в болоте тела сохраняются довольно хорошо, что позволяет затем тщательно их изучать. Пещерные похороны неандертальцев До того, как начать закапывать умерших предков, около 100 тысяч лет назад неандертальцы просто оставляли трупы в глубинах пещер Европы и Ближнего Востока. Археологи предполагают, что темнота и труднодоступность таких захоронений могли ассоциироваться с загробным миром. Пластинация. Отправьте свой труп в тур по музеям мира, завещав пластинировать его. Открытый в 1970-х годах метод позволяет сохранить внешний вид тела или органов, а знаменитая выставка боди-волс Гюнтера фон Хагенса уже не первый раз привлекала внимание общественности. Кремация на острове Бали. Вместо привычных нам мрачных церемоний на Бали похороны представляют собой почти карнавал. Похороны весело проходят по улицам к месту захоронения, где тело помещается в церемониальный ящик и сжигается. Крионика. Все вы наверняка слышали о криогенных камерах и способе заморозить человека до лучших времен. Заморозки подвергаются умершие люди, надеющиеся, что в будущем их смогут воскресить. К сожалению, на данный момент нет технологии разморозки их без нанесения повреждений, но надежда умирает последней. Мумификация. Мумии Древнего Египта, пожалуй, являются самыми известными мертвецами на планете. Мумификация включала в себя удаление всех органов, включая мозг, но при этом считалось, что эта процедура сохраняет душу для ее путешествий по загробному миру. Мне пришлось слышать в вагоне такой разговор между двумя пассажирами. «Так ты, значит, состоишь в профсоюзе вдвое дольше меня?» «Да, ровно вдвое. А помнится, ты говорил раньше, что втрое?» «Два года назад?» «Тогда и было втрое, а теперь только вдвое. Сколько лет каждый из них состоял в профсоюзе?»